Как правило, великими артистами становятся те люди, которые не идеально поют, а которые умеют выражать правильные эмоции в своем голосе. Да? То есть владеть эмоциями, да? употреблять их, использовать в голосе, в пении и таким образом трогать сердца людей. Поэтому есть артисты, а есть вокалисты. И вот крутые, супертехничные вокалисты редко становятся крутыми артистами, потому что не хватает вот этой индивидуальности. Ну, это я сейчас не к тому говорю, что надо их плохо петь и тогда вы как бы станете крутыми артистами, да? То есть, конечно же, нет. Но это я говорю к тому, что иногда погоня за тех... техникой вас уводит от главного. Ну, если вы хотите стать артистом, да? уводит от главного. То есть, вы стремитесь взять конкретную ноту, вы стремитесь там освоить все вокалисты приемы техники украшения мелизмы и так далее то есть повторить, допустим какие-то сложные технические вещи за там той же арианы гранды и так далее но упускаете из виду саму суть зачем вы вообще все это делаете да? и упускаете из виду тот момент что если вы освоите все вокальные техники да это не гарант того что вы станете популярным артистом и публика вас полюбит и признает да? ну то есть это не гарант